тут твоя флоксина расцвела такая розовенькая вот еще попозже будет сиреневая жарки уже вот отошли это я вот сегодня малину чуть-чуть пособирала это вот еще не доспела который гусар ну, вот здесь вот завтра уже будет хорошенький очень крупная даже объектив не берет в общем этот куст большой надо его это пересаживать потому что он в разные стороны и прям много места занимает. Это гусар вот называется. А сказка, это вот такими вот обильными с листвой у них на кончиках ягодки. Это вот чеснок комсомолец. Прям комсомолец, не пионерец. Очень большие шишки. Я вот подрыхлила его. Ну, короче, почти с меня ростом. Вот. Так. Тут у меня гладиолусы поспевают. Это табак тут распустился. Танюшка сеяла. А это матиола двурогая. Пахнет так ночью классно. Ну, вот эти вот розочки, которые я сказала, что они не пахнут. Ну, тут геранька немножко. Сейчас ее подрежу, подрыхлю. Тут тоже вот чесночок. Этот похуже, помельче. Но тоже надо порыхлить. И вот такая вот красивая тють валина гортензия, которая за домом росла. И сейчас набирает силу. Очень красивый цвет. Хочу вот срезать. Туда на Стурцию вот немножко посадила рядом со смородинкой. Ну а дальше еще и работать и работать. Тут вот малинку пособирала. Вот, вечерела.